Здравствуйте, меня зовут Владислав, я инженер компании Alter Air. Сейчас мы находимся на одном из наших объектов в село Лебедевка. Данный дом площадью 220 метров квадратных, и мы здесь совершили комплекс инженерных решений, таких как отопление, водоснабжение, канализация, вентиляция, кондиционирование и водоочистка. Система отопления строится на базе кондиционерового котла Висман Витаденс 200W. Погодозависимый а, на 26 киловатт. А, он работает на теплые полы полностью весь первый и второй этаж. А, недостаток тепла, который не выделяет теплый пол, у нас компенсируется на а, конвекторы. Конвекторы без а, вентилятора. Система водоснабжения а, сделана по принципу а, коллекторной разводки из финской трубы УПАНОР. Канализация это немецкие бесшумные трубы РХАУ. Система вентиляция построена на базе вентиляционной установки Яблотрон с регулировкой качества воздуха в каждой комнате, которая достигается при помощи вав-клапанов. И система кондиционирования у нас на мультисплит-системе Daikin. Начнем наш обзор с системы отопления. Как я уже говорил, основной источник тепла это газовый кондиционный котел Wisman Vitadens 200W с погодозависимой теплогенерацией. Сейчас мы находимся в кухне-гостиной. Мы видим, что полностью по всему периметру кухни-гостиной теплый пол, как, в принципе, и на первом, и на втором этаже. На теплый пол у нас работают две насосные группы Maybes DMK со смесителем. Почему две? Одна насосная группа у нас работает на плитку, а вторая насосная группа работает на э, дерево. Обязательным условием, то, чтобы заказчик покупал э, деревянную поверхность, которая предназначена для работы с теплым полом. Но в любом случае температуру нужно подавать меньше, чем на плитку. Поэтому мы данные контура разделили. На систему конвекторного и радиаторного отопления у нас насосная группа ДУК, также Мэйбос с насосом Грюнфус. По периметру всех помещений мы монтируем демпферную ленту и э, в местах, где э, большие площадя, мы по центру монтируем демпферную ленту, которая предназначена для э, больших помещений. Сейчас мы находимся в котельной и мы сегодня совершили финальную стадию, скажем так, монтажа системы отопления, теплого пола, водоснабжения. А именно, задавили все под давление 4-5 атмосфер. То есть мы можем видеть, что на каждом манометре у нас установлено давление. Холодная вода, горячая вода, система рециркуляции, теплый пол, отопление. А здесь будет заделываться все плиткой. Котельная будет у нас из медных труб. Поэтому здесь внизу мы произведем обрезку всех труб, перейдем на медь. И уже внутри котельной все будет из красивых медных труб, которые мы потом покрываем лаком. И выглядит это все очень красиво. На данной стенке у нас будет висеть котел. Здесь будет система водоочистки, бак ГВС. Также в данном месте будет установлен насос на туманообразование, который, работу которого мы вам покажем немножко позже, когда произведем монтаж тумана на террасе. Сейчас мы находимся в санузле на первом этаже. Также нашей компанией был, были выполнены монтаж всех сантехнических приборов, которые встроены в стену, то есть встроенного монтажа. Также были сделаны выводы под все смесители, под все водорозетки. Здесь мы видим инсталляцию под унитаз. Здесь в будущем будет а, встроенный а, смеситель. На данный момент его нет, а, так как его нет в наличии. Вот. Но После заливки пола а, он уже должен приехать и мы его установим. Также в данном санузле под потолком мы можем видеть канальный кондиционер Дайкин на а, 6 киловатт. А почему такая большая мощность? Потому что он обслуживает кухню-гостиную, а, там где практически везде, на всех стенах а, окна от пола до самого потолка. И в этом месте очень большие теплопритоки. Поэтому, чтобы добиться а, оптимальной комфортной температуры, мы установили а, Daikin именно такой мощности. То есть данную мощность показал тепловой расчет а, данного помещения. Сейчас мы находимся в кухне-гостиной, о которой шла речь в предыдущем кадре. Под основным большим окном у нас находится линейный диффузор подачи. А линейные диффузоры фирмы Лук. Это Германия. В данном месте он однощелевой, потому что длина помещения позволяет смонтировать именно однощелевой лук. Это выглядит более красиво, чем двухщелевой. Поэтому мы приняли здесь именно такое решение. Здесь в самом дальнем углу. Приток системы вентиляции от Яблотрон, но о данной системе расскажем немножко позже. Холодный воздух у нас опускается вниз, настилается вдоль окна, вниз и поступает вытяжной диффузор, то есть диффузор рециркуляции, который дальше воздух поступает уже в сам кондиционер, охлаждается и поступает снова в зону большого остекления. То есть здесь воздух забирается, идет рециркуляция. Также в данном месте Uh, у нас над варочной поверхностью была выполнена вытяжка системы вентиляции от вентиляционной установки Яблотрон. Как вы видите, все воздуховоды у нас из оцинкованной стали, которые покрыты дополнительно шумоизоляцией, чтобы не было конденсата и уменьшить шум. Все подключения к адаптеру под э, линейный диффузор у нас выполнен из э, гибкого воздуховода, чтобы вибрация от э, воздуховодов, которые идут от кондиционера, не передавалась э, в сам линейный щелевой дифузор. Обязательно каждый воздуховод э, дросселируется с анимостатом, чтобы в будущем распределение воздуха со всего линейного диффузора было равномерно. Пройдемся по опускам, по нашим системам в кухне-гостиной. Система вентиляции обычно это 12 сантиметров опуска, только наша система, то есть воздуховод 10 плюс, плюс по одному сантиметру утеплитель. Система кондиционирования это 170 миллиметров. Соответственно в данном помещении мы пляшем именно от системы кондиционирования и здесь только наш опуск занимает 170 миллиметров. И под конец данного видео мы подошли к сердцу вентиляции, а именно вентиляционная установка Яблотрон Футура L с рекуперацией тепла, которая работает максимально на 410 метров кубических в час. Основной принцип данной системы – это управление качеством воздуха в каждой зоне. Регулировка качества воздуха в каждом чистом помещении у нас осуществляется при помощи датчиков CO2, которые находятся именно внутри помещения и вов клапанов Вытяжные системы у нас работают при помощи специальной буст-клавиши, которая устанавливается в подрозетник. Далее немножко расскажу про принцип работы именно буст-клавиши. Давайте перейдем к датчикам CO2. Как я уже сказал, в каждой комнате датчик со 2 Когда а, никого нет дома, вентиляционная установка работает на минимальных оборотах а, 110, ориентировочно 110 метров кубических в час. Допустим, если в помещении 10 а, вав-клапанов, то вот эти 110 метров кубических в час равномерно разделяются на 10 вав-клапанов. И таким образом происходит минимальный воздухообмен в помещении и мы сможем уловить на CO2 датчике изменение качества воздуха, если кто-то зашел. Если кто-то заходит, допустим, в кухню-гостиную, датчик CO2 улавливает то, что в кухне-гостиной ухудшается качество воздуха, вентиляционная установка она перекрывает все остальные обавклапаны и подает интенсивно воздух в кухню-гостиную до тех пор, пока CO2 не достигнет нормы, то есть она повышает обороты. Как только у нас CO2 достигает нормы, она остается на данных оборотах и регулирует именно таким образом CO2 в данном помещении. Если кто-то заходит в другое помещение, одновременно там, где датчик CO2 улавливает тоже, что в данном помещении воздух ухудшается, вентиляционная установка повышает свои обороты равномерно до тех пор, пока и во втором помещении качество со 2 не придет в норму ну и соответственно как только со 2 приходит в норму по всему помещению вентиляционная установка это видит а, то есть информация передается с датчиков co2 и она постепенно уменьшает свои обороты до минимума теперь пройдемся по вытяжке а, как у нас работает в принципе наша система по а, притоку и вытяжке. А, приток у нас ос осуществляется в чистых зонах это спальни кабинеты гостиная детские. Вытяжная система у нас осуществляется в грязных зонах так называемых. Санузлы, гардеробы, техпомещения. В каждом грязном помещении установлен буст клавиша, которая монтируется в подрозетник. То есть у нас, когда на выключателе света вы видите сам выключатель, то один выключатель с обратной пружиной обязательно это буст клавиша, второй выключатель это выключатель или включатель света в данном помещении. По вытяжке есть два режима. Первый режим – это а, быстрая отработка. Допустим, заказчик просто пришел помыть руки или сходил по-быстрому в туалет. Да, тогда а, вентиляция работает 5-7 минут, минут в данном помещении. Сколько мы выставим? И длительная отработка. Допустим, а, заказчик принимает душ на протяжении 20 минут. Как включить один или иной режим работы? А, первый режим, когда быстрая отработка. Мы просто нажимаем один раз, да, вентиляционная установка видит, что контакт захнулся очень быстро, она работает в первом режиме. Второй режим это если мы зажимаем данную клавишу больше трех секунд. Вот и все. Время первого и второго режима мы выставляем э, вручную э, в настройках э, через смартфон. И, соответственно, есть у нас еще одна функция, которая нет ни у одного из других производителей, это работа при включенной кухонной вытяжке. В кухонную вытяжку мы устанавливаем пресостат и буст батон. А пресостат, при включении вытяжки кухонной, он видит то, что меняется давление, подает сигнал на буст клавишу. Вентиляционная установка видит, что включилась вытяжка на кухне. Она, что она делает? Она включает вытяжную систему только в кухонной зоне. Перекрывает полностью все хлапана на вытяжку во всех других помещениях и интенсивно начинает подавать во все чистые зоны, создавая подпор воздуха, чтобы, ну, грубо говоря, пока мы жарим курицу, этот воздух не переходил в чистые зоны. То есть у нас подпор во всех чистых зонах и вытяжка именно возле кухонной зоны. В данный режим работы вентиляционная установка работает на 300 метров кубических в час. Как вы видите, на данном объекте мы организовали весь комплекс, включая даже водочистку, туманообразование, то есть такие системы, которые попадаются очень редко. Я имею в виду именно про туманообразование. Сейчас стадия работ это заливка теплого пола, как я уже говорил. Мы все задавили под давление, завтра здесь будет заливаться пол. И дальше мы будем прокладывать свои кабеля для автоматики на систему отопления и кабеля на вав-клапаны, на CO2-датчики, на пульты под кондиционер и под буст-клавиши. Спасибо, что просмотрели данное видео. Смотрите наше следующее видео на канале, связанные с нашими объектами. Подписывайтесь на наш канал, клацайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Ставьте лайк. Всем пока!